Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет тельцам август месяц. Записываю я это видео в очень красивом городке Равинь в Хорватии, где живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Ну что ж, давайте начнем с общей картины месяца, а потом мы поговорим о каких-то конкретных событиях. Больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности и романтических отношений. Ну и самым подходящим днем для этого является 18 августа. Успешным днем для бизнеса будет 22 августа. А самым оптимистичным и удачным днем в августе должно быть 20 августа. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Итак, ваше первое событие: 6 августа солнце у нас в напряженной позиции Курану. Во-первых, уран в вашем первом доме, в вашем личностном секторе. Ну и кто-то из вас э, может чувствовать себя какой-то, знаете, белой вороной в своем доме, среди своих близких. Ваши родители вас не понимают, может быть, или считают вас как-то нетрадиционным. Кто-то из вас, может быть, бунтует против традиций вашей семьи, вашей культуры, или, может быть, даже традиций вашего региона, из которого вы произошли соседи могут на вас коситься, шептаться за вашей спиной, сплетничать. Еще у вас могут быть конфликты-конфликты с вашими близкими родственниками. То есть, может быть, вы не так одеваетесь, не так как принято у вас. Может быть, у вас какая-то неординарная внешность. Может быть, вы и волосы в зеленый цвет перекрасили. Поехали в свою Откуда вы произошли в свою глухую деревню, в которой вы выросли. Естественно, будет переворот. Вся деревня соберется на вас посмотреть. Ну, это я шучу, конечно. Но ваш э, мы, образ мышления. Мы, может быть, даже образ мышления, поведение, внешность все может вызывать неодобрение, например, у ваших близких. 8 августа состоится новолуние в вашем четвертом доме гороскопа. Ну и вот это новолуние может принести новые начинания. Некомфортно вам в вашем родительском доме, или, например, в окружении соседей, которые постоянно сплетничают или осуждают вас, обсуждают вас. Ну, вот вы и начнете подумывать о переезде, смене жилья, для кого-то это смена города или даже страны. Где вы решите бросить якорь, мои дорогие? Это уже вам решать. Кому-то новолуние может принести нового члена семьи, беременность или рождение ребенка. 10 августа. Планета Венера. Планета Венера в оппозиции к Нептуну. Ну, тут у кого-то из вас явно любовная история. Венера в пятом доме. Сектор любовников и любовниц. Однако избранник или избранница, по-видимому, не очень нравится вашим друзьям или единомышленникам. Ну, а у кого-то появится новое занятие или, может быть, какое-то новое хобби, связанное с искусством или творчеством. Это все то, за что отвечает Нептун. Вы можете даже записаться в какую-то группу по интересам. Но я думаю, ваши ожидания не оправдаются. Вы даже можете как-то разочароваться, что ли. Либо люди в этой группе вам не понравятся, либо сами занятия. Я не думаю, что вы станете ходить на эти занятия, долго вы проведете в этой группе. 11 августа Меркурий. Меркурий входит в ваш пятый дом гороскопа. Ну и те, кто влюбился, будут активно общаться с предметом вашей страсти. Могут быть разговоры, телефонные звонки, общение, даже совместные поездки. Ну а если вы не влюблены, то у вас будет очень активная социальная жизнь, встречи с друзьями, поездки на выходные дни к друзьям или с друзьями. Могут быть даже какие-то интеллектуальные занятия или хобби у вас, например, появиться. Кто-то, например, решит научиться играть в шахматы. Меркурий – интеллектуальность. Этот сектор также отвечает за детей. Ну и некоторые из вас будут вести серьезные разговоры с детьми. А кто-то, может быть, даже заинтересуется детской психологией. 16 августа. Венера. Венера меняет знак и входит в знак зодиака Весы. Ваш шестой дом гороскопа. Венера управляет этим знаком. Ей тут очень комфортно в этом знаке. Шестой дом ⁇ это сектор работы и здоровья. Венера в этом секторе может принести деньги. Зарплата, выплаты за какую-то выполненную работу, может быть даже за заказ, премия на работе. Причем, вы знаете, все вас в вашей работе будет устраивать. Никаких проблем. Замечательные отношения с коллегами, с начальством. Особенно это касается тех, кто работает в сфере красоты и креативности. Это как раз за то, что за то, что отвечает Венера. По здоровью тоже очень хорошее положение планеты в этом секторе. Кто-то решит заняться собой, своим здоровьем, своей внешностью. Диета, здоровый образ жизни, массаж, прогулки на свежем воздухе, какие-то оздоровительные процедуры. Все это пойдет вам на пользу в этот период. 19 августа уран. Уран начинает процесс ретроградности. И, честно говоря, это хорошо. Уран, он бунтарь, а тут он немного утихомирится. У вас это будет происходить в вашем личностном секторе. И вот вашего бунтарского духа немного поубавится. Ну, кто-то из вас, может быть, решит, что хватит всех шокировать либо своим внешним видом, либо высказываниями своих каких-то альтернативных взглядов на жизнь. Может быть, даже окружающие немного подустали от вас. Либо вы подустали играть эту роль. Ну, можно передохнуть и побыть каким-то, знаете, таким простым, ординарным гражданином или гражданкой. 20 августа. Оппозиция. Оппозиция Солнца и Юпитера. То есть оппозиция дома и работы. Самое интересное, что и дома, и на работе у вас все довольно позитивно. Однако может быть конфликт в том, что вы излишне, может быть, амбициозны и много времени проводите на работе. А ваши домочадцы, может быть, говорят вам, что им не ваши заработанные деньги или ваш престиж нужен, а вы сами, ведь это так хорошо, когда вас ценят вот, за то, что вы есть. Прислушайтесь к ним. А еще тут может просматриваться какая-то зависимость, то есть чем у меня выше пост, тем, чем важнее у меня должность, тем престижнее у меня должно быть жилье или семья. То есть идет постоянная погоня. И вот вам надо задуматься, а нужно ли вам это на самом деле. Следующее событие у нас 22 августа – солнце. Солнце меняет знак и входит в знак зодиака Дел. А это ваш пятый дом, дом гороскопа. И солнце принесет очень много позитива в этом секторе. В первую очередь это беременность или рождение ребенка. Или еще одного ребенка, если дети у вас уже есть. Кому-то солнце в этом секторе принесет влюбленность, кому-то новых друзей или успех в творчестве. Вообще, это время отдыха, развлечений. А у тех, у кого есть дети, значит отдых совместно вот, с детьми, развлечения какие-то детские. 22 августа также состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют Островом. Так его называли индейские племена в Северной Америке. У вас оно будет происходить в секторе работы, карьеры, достижений, статуса. А полнолуние, оно обычно, как свет фонаря, высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. И у вас весь фокус на работе, на вашей карьере. Кто-то из вас может завершить какой-то проект или успешно выполнить какой-то заказ или работу. Вы можете почувствовать себя востребованным, даже на расхват. Вообще вам могут предложить даже что-то, связанное с вашей работой, например, новую должность, вести какое-то новое направление, или кому-то, например, предложат войти в бизнес. Вы сами можете даже решиться на какие-то неожиданные изменения в области вашей работы. Хотелось бы предупредить, будьте внимательны при общении с начальством. Думайте, а потом говорите потому что иначе вы можете либо вызвать какое-то раздражение со стороны начальства, или потом пожалеете о том, что вы сказали. Время завершения. Если есть какие-то незаконченные дела по, по работе, вашей карьере, в бизнесе, то пришло время их заканчивать, завершать. 30 августа Меркурий меняет знак и входит в ваш седьмой дом гороскопа. А это у нас сектор партнерства, брака. Ну и время задушевных разговоров с вашим партнером, с вашим мужем или женой, или с вашим бизнес-партнером. Кстати, Меркурий отвечает за интернет, и вы можете встретить своего партнера или партнершу через интернет, сайте знакомств, например. Если у вас были какие-то ссоры, недопонимания, то во время этого транзита вам все можете с легкостью уладить. Можно вести переговоры о бизнесе и его развитии. Ну и тут вы можете взять на себя, знаете, роль посредника, и вы сможете обо всем договориться. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.